Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Так, сегодня у нас очень удачный день. Сегодня к нам пришел связи там Шипат Бхактивиданта Шидар Махарадж стоять храма. Шируба Сенат Ангадиаманха. Итак, он говорит, что мой английский не такой хороший, но я постараюсь это сегодня сказать. Прежде всего, предлагаю все поклонности по моим духовным учителям. Шишума Ангактива Шируба Сенанти Гасвай Махараджа, Шишума Ангактива Данти Нарани Гасвай Махараджа, также моему старшему духовному брату Шишупаду Приманати Прабум и всем вайшнавам и вайшнаве. Вы очень-очень удачливые, потому что вы находитесь под руководством Примананды Пробу. Почему последний нераз... вот когда я приехал в Матхуру, mm -hmm. мне сказали, что Примананда Прабу это наша мама. Гурадов это Примананда Пробу наша мама. Почему? Потому что он присматривает за всеми детьми, за всеми брахмачария. Примананда Пробу со всеми смотрит. И поэтому, когда я пришел в храм, я тоже был под руководством Примананда Прабу. То есть как это было? Мне, мне что-то нужно было, я же не шел сразу к Шили Бхактинатинарани Гасвай Махараджу. Шили Бхахтинатинарани Гасвай Я все спрашивал Примананда Прабу. В любое время там прасад или еще что-то. Примананда Прабн все всем управлял. Шила Гурдев, он ездил проповедовать по разным местам. И все ответственность Шила Гурдев всегда возлагал на примананту прабом. В то время Приманада Прабо он присматривал за всем Вавриндаванием, Матхури. Когда Гурудев отправился проповедовать в любое место, за все отвечал Приманада Прабо. А Гурудев он был свободен. Он знал за мной Приманада Прабо, и он за всем присматривает. И поэтому у Шила Гурудева не было никаких беспокойств. Он знал, что Приманада Прабо там. Поэтому, даже до сих пор, знаете, вот тогда, да, назвал его, только -то наша мама, и Приманда Прабу, он, он находится здесь сейчас, да, он также за всеми присматривает и и все западные преданные приходят. Вот, например, даже ученики жила с вами, Махараджа, Мадва Махараджа, да, ученики Гурудева, мои ученики, я смотрю, сколько тут всех сидит, то есть все знакомые лица. Махарадж говорит, я смотрю на вас, и я понимаю, что ваши бхакти под защитой. Потому что без руководства Вайшнава очень и очень тяжело совершать баджан. Махапрабху давал наставление с Гасвами, Браманда Брамита, Кон Очень очень удачливые личности. Они соприкасаются с чистыми вайшнавами, встречают их. Прабхупада давал комментарий на эту шлоку. Кон означает тот, кто встретился с чистыми преданными, но он необычный, не с обычными людьми, потому что обычные люди не могут помочь духовной жизнью. бхакти он муки сукрити". Как это сукрити накап... Если кто-то накапливает жизнь за жизнью, это бхакти он муки сукрити то тогда... Он сможет наконец начать духовную жизнь. Так просто не получится это начать. Кришна сказал Арджуни, кто будет повторять святые имена? Далеко не каждый. О Арджуна. Только те могут Krishna, всегда воспевать Рей Кришна. Кришна, Кришна, Рама, Рама, Рама, Рама, Рама, Кришна сказал Арджуни, кто может повторять эти имена? Обычно человек не способен на это. Это означает тот, кто не только одну жизнь, кто Сотни жизней поклонялся Васудеве, Божеству Кришны. Только они могут повторять всегда Хари Кришна Махамантру. Только они. Далеко не каждый способен на такое. В подъяволе с вами очень хорош, много чего хорошего говорит. Он говорит, например, если всегда повторяются цветы имена, что происходит с ними? Три момента происходят. И что это? Первое — это то, что Яма Махараш, да, который находится на адских планетах, он говорит Читрагупте. Читрагупта — это... Гупта означает скрытым образом, а Читра — это как ну, наша фотография, да, наше изображение. Тот, то скрытым образом... В общем, на скрытую камеру нас снимают всегда то, чем занимается. И он за всеми смотрит. Но Шиорупа Гасами говорит, если кто-то повторяет святые имена, с ним происходят три прекрасных момента. Какие? Первое — это Я Махарадж говорит Читрагупте принести его книгу учета И говорит, что он повторяет святые имена, все, этого человека вычеркнуть. Он на нацийские планеты не попадет. В, в Индии такая традиция есть, когда кто-то оставляет тело. В Индии, как там говорится, Рамнам Сатяхе, Гапаланам Сатяхе. Что с вами уйдет, когда вы будете умирать? Только святые имена, сколько вы повторили святых имен. Только это останется с вами. Вы можете делать в своей жизни все, что угодно, но это все будет бесполезно. Вы просто впустую тратите свое время, ничего не достигаете. Единственное, что с вами уйдет, только то количество сидыхамен, которое вы повторили. Второе. Брама, второй эффект, да? Брама на своей Брама уже подготавливает тарелку для Арати. Подготавливает все перифернали, потому что кто-то отправляется на, на Галлоку Вриндавану и уже доходит до Сатти Брама думает, я этой Личности буду предлагать Арати. И на Галоке Вриндаване Радарани в то же время она тоже зовет своих всяких и говорит о напишите имя этой личности, потому что она повторяет Хари-Кришна Махамантру, и она тебе, эта личность, может попасть на Галоку Вриндавану. И те, кто повторяет эти имена, очень-очень очень удачливые. Бхагаван, Бхагаван Капиладев Капиладе. то же самое сказал своей матери, матери Девахуте. Бхагаван Капиладев обратился к своей матери. Обычные люди не могут повторять святые имена. Он говорит «ахо». «Ахо» означает, допустим, вы чему-то удивляетесь, то думаете, «Вау, как удивительно, как красиво, да?» И это вот означает слово «ахо». И поэтому богом Капиладев выражая свое удивление, произносит ахо, тот, о мать, кто-то повторяет святые имена, необычный человек, ахо, то есть он вообще великая личность, насколько великая. Не просто тот, кто держит язык за зубами, а тот, кто повторяет святые имена. Ахо, насколько это удивительно. Начинаю качковать и такое Те, кто повторяет цветы, имена, очень удачливые. А те, кто... Те, кто постоянно повторяет, а, видимо, громко повторяет, А, видимо, тот, кто -то тихо повторяет, удачливо, да? И языком просто повторяет. Но есть те, кто громко воспевает святые имена. И те, кто так делает, они еще более удачливы. Но те, кто в принципе повторяют светы имена, они удачливы. Но. Допустим, они убирают храм, плетут гирлянды для Кришны, для Гурудева. Насколько удачливо? Очень очень удачливо. А те, кто слушает Харикадху, они еще более удачливы. А те, кто своими глазами смотрит на Божества, они еще более удачливы. Еще более удачливы. Те, кто кланяется Кришне, еще более удачливый. А те, кто живет во вриндава это сердце Радарани. Те, кто живет во Вриндава-на-Дхаме, в и повторяет святые имена, Все вам можно похлопать <laughs> за вашу удачу что вы живете и, вы во Вариндавана Даме, совершаете баджан. Вы необычные люди. Поэтому Богован Капиладев говорит, кто-то может повторять святые имена, кто-то с прошлых жизней сделал, доделал четыре дела, только они, они, могут а они могут повторять. А что же это за четыре дела? Первое — тот, кто обошел да? все святые места, все святые реки. Сколько святых рек в Индии и вообще во всем мире? Огромное количество. И вы представляете, кто-то в прошлых жизнях Dude, посетил все the эти святые места, и провел все яги, и совершил все тапаси, все виды аскез. Они могут повторять святые имена. Это <связывая> Бхагаван Капиладев говорит, даже Сабакайед Чандал. <связывая> если они повторяют <связывая> эти имена, то <связывая> они очень прославлены. И Махапрабху говорит, Бамата Брамеде Корба Ко, означает, это очень-очень удачно. Потому что он в прошлых жизнях набрал очень много бхакти-ун-мука-сукрити. -он Только они могут соприкоснуться с чистыми преданными. Например, кто-то встретится с еще Бхагдинатой Нарайна Махараджа, кто-то с еще Бхагдинатой Нарайна Госвами Махараджа, нашим из Гуру Варган, такие удачливые, необычные люди. Например, наш Бхагдинатой Нарайна Госвами Махарадж, когда он жил здесь, во Вриндаване, совершал Раджа Мандала Парикраму, Пуджари Севакунджа сам лично пришел в храм, принес просадную гирлянду и просад Севакунджа, и сказал, Радарани пришла ко мне ночью и сказала, «Нарайна Махараш, Майя Саки моя Маджари, поэтому передай ему мой просад». Он сам это все рассказывал, поэтому и когда Гурдев хотел дать ему пожертвование, он в пуджаре отказался. Говоря, я могу от кого угодно принять это пожертвование, но только не от вас, потому что благодаря вам я смог получить Дашаншу Матери Даране. И она сама велела передать вам просад. Итак, говорится, кто принимает... Господь говорит, кто принимает у меня прибежище? А говорил, что я... Те, кто принимает у меня прибежище, я буду приходить за ними из жизни в жизнь, пока они не дойдут до Галлоки Вриндаваны. Поэтому те, кто связан с Шигуру Гурбада насколько удачливо, Кон Бхагеванджи, Здесь говорится «Гуру Кришна Прасада Бай Бхактилата Он приводит пример. Это Шрадха, это Селя. Но откуда это все приходит? Гуру Кришна. Гуру, -кришна. Гуру Дев дал нам мантру. Кто дал? Гуру Дев, да? Но почему говорится Кришна? Гуру Кришна, почему? Когда Кришна хочет дать кому-то милость, Он делает это через Гуру. Поэтому, если вы соприкасаетесь с чистым преданным, это означает, что... Он сам устраивает для нас это. Вот, например, мы пришли в эту сампрадаю, давай не знаете, только сампрадай разных. И есть четыре главные ваш наские сампрадаирамануджа, да и другие. Но мы пришли мы сюда. Почему же вы пришли в Годя Сампрадаю? И в особенности, почему вы пришли, например, к Шилибакняти Сваймахараджу, либо к с Свай Махараджа, Гуру Парампарим. Итак, вопрос возникает. Ну, чё, почему вы пришли в эту годь, я сам продаю Кто вас сюда привел? Гуру это все объяснял. Те, кто приходит в линию Махапрабу, у них уже накоплено особое сукрити. Это необычное сукрети. Есть обычные сукрити, которые приведет на Вайкунтху. И они там они соприкасаются со Шри Сампрадая, поклоняются Лакшми райне Если кто-то идет к ним барка Сампрадая, там они совершают Рады Кришна Но вопрос такой, почему же вы пришли именно в эту Сампрадаю? И Грудев говорил, кто соприкасается с нашим Гуру Парамбара, они необычные люди. Их сукрити, не просто рада Кришна он мог сукрить, не, не Лакшмина Райна сукрити, и не Ситарама сукрити, у них особое сукрити. И Бхактян Такур говорит, тот, кто принял руководство Махапрабху, кто повторяет святые имена, они получают васту ситхи, то есть получают освобождение то, что происходит. Они отправляются в две обители, Одна это Глока Вриндавана, а вторая Швета Двипа, то есть это обитель Махапрабу. А так, Руп... Рупа Гасвами, например, в играх Махапрабху, он Рупа Гасвами. Но в играх Рады и Кришны кто Рупагасвами? Рупа Гасвами? Это Рупа Манджари, Санатана Гасвами, в играх Кришны он разве Санатана Гасвами? Это он Лаванга Манджари, а в играх Махапрабу он Санатана Гасвами, Ругунатха Дас Гасвами, в играх Махапрабу является регунадком дасимгасвами, а в играх Кришна кто Рати Манджарим? И Гурудев говорил, Такур говорил, что вот такие удачливые они в двух обителях получают тело на голове Мрдана, и что и одновременно присутствуют и тут и там. В особенности Махапрабху, он пришел в этот мир, и он дал нарпита чарим чарат караная тирнакалоу. Он дал что-то очень возвышенное, и это руководство Дарани, которое совершает служение. То есть от тех, кто совершает служение, плаке джаби стать служанками Шмятер-даранья. <говорот> <говорот> О чем же говорит очендаст такой, что это Калиюга необычная кали Почему же все хотят так? Никто не хочет вообще рождаться в Калиюгу, потому что это время раздоров, склок раздоров. Шимадбага в, в этом однако объясняется, что... Кали-югу даже полубоги хотят родиться. И не только полубоги, те, кто в Сатя-юге, Сатя-юга это Крита-юга. Крита означает, что у всех там жизнь удачна. Но даже они хотят принять рождение в эту Кали-югу. Третья Юга это Рамараджа, то есть там. Все счастливы. И даже птички счастливы, все животные счастливы. Почему? Потому что Дармачандра понимает из-за каждого, и у кого-то какие-то проблемы, все идут со своими проблемами к раме, Адидавика, Адебалтика, Адидавика, Адидавика, все три тростинные страдания, ничего там нет, потому что там царит Господь Рама, Рама Рача, это третий йога. Потом в два югу пришел Кришна. Брама говорил Ахобагиама, Ахо надо Гупа повражал косам. Кришна Пурна, Нано, почему же все принимают рождение именно в Кали-Югу? Потому что это не просто Кали-Юга, это Даня Кали-Юга, благословенная эпоха. Только один раз в День Брама к Читани приходят для того, чтобы дать анарпида вчера прему, служение прему служения Радарани в Кунча-Севу. В Кунча, в Кунча Поэтому все хотят родиться именно в Кали-Югу людьми. И особенно в линии Читани Махапрабу, в линии Прапупады. Вот вы все, да, у вас Тила, Кантималы. Это означает, вы уже не обычные люди. Это не я говорю, это от Бхагава там говорит, что вы необычные в прошлых жизней, вы там кто-то кто-то пришел в сайте треты, два пары, но сейчас вы родились людьми и пришли в линию Махапрабу в Кали-йогу. И это обычные люди не могут прийти в линию Махапрабу в Кали-йогу. Поэтому Брамада Браматекун Бхагимаджи. По милости гуру Вишнау, приходит, это бхакти латам, гуру Дэв, он высаживает это семечко бхакти в наше сердце, но его необходимо поливать, потому что иначе засохнет, высохнет, и все. Но что же это вода, которую нужно поливать? Шравана на Киртан. То есть без общения с Вайшнавами не получится совершать бхагават-бхакти, невозможно. Поэтому много Вайшнав, допустим, здесь вот сейчас, да, сколько преданных живет, совершает киртан, Харикат, сколько все удачливо, повторяют цветы имена, приходят на Мангаларате. Разве животные могут это делать? Нет. Они не могут практиковать бхакти. Поэтому знаете, что говорит Бхактинада Такор? Как ямара Туми пакари, деха Дая Так, Ваксина говорит, Авачна в Такур. Даружий мне милости во свое общение. Без этого общения. У меня не получится повторять святые имена. Вот вы находитесь в обществе бхакт, поэтому вы приходите на Мангалари, на Харикатху Киртан. Мой Гурдев как-то сказал, старайтесь связать свою одежду. Мой Гурдев он ну, часто так говорил. Так или иначе, за одну жизнь. То есть мой Гурдев говорил, что Бакти Ширупсиданти Махарадж. Так или иначе, одну жизнь старайтесь быть с а, ну, То есть привяжите себя. То есть кто знает, что вы там сделали в прошлой жизни, какая у вас карма. Но если одну жизнь, эту жизнь общаетесь с то что будет? накопите бхактин мука сукрития. Без сукрития... Сукрити, вот, сукрити, вот, то есть можно слушать много харикатхи, да, снеха, мана, приная, нурага, что-то произойдет, ничего не произойдет. Даже чтобы шрадху получить, И то... Шастрия, ша... Шастрия Шрадха, то есть, как обрести даже веру в Писание. Но ну, есть мирская вера, но нет этой настоящей веры духовной. Необходимо сукрития собрать, и поэтому в этой жизни обязательно нужно накопить сукрития. Например, вот вы здесь, здесь находитесь, да? У вас сколько у вас, Мангаларати? В 5 утра у вас в Вы просыпаетесь, может быть, в 4.30. Да. Почему? Для того, чтобы прийти на Мангаларате, вы принимаете омовение, ставите тилоку, потом идете на киртен, да, Харикатху, слушаете. Не думайте, что это вообще обычное дело. Прабхупада говорил, я проявился с Галоки Вриндаван, и там Никунджа Мандир, но я проявился здесь. Это говорил Прабхупада в что я с Галоки Вриндаван и проявился здесь. Это храм Радарани, Никунджа, Никунджа храм. Что там происходит? Мы всегда поем, да, Мангал, Гора. Мангала МАНГАЛА СТРИ ДУГАЛА МАНГАЛА МАНГАЛА она даже доходит до Гавдали Ламбритя, объясняется, Вишвадка Чукати объясняет, как Маджари Саки, а, то есть там тоже Мангларати в духовном мире, Маджари Саки, они проводят это Мангларати. А здесь, в этом мире, это место практики. Здесь мы учимся хорошо для того, чтобы там тоже все хорошо делать на Гавдали Ламбритя. Но если вы не слушаете, не следуете, не практикуетесь, как же там вы будете что-то делать, это невозможно. Поэтому нужно очень внимательно практиковать составляющие бхакти. Когда вы окажетесь водосных стоп, Матера Дарани, и все, жизнь будет удачной. Это что-то не Гаудия это на самом деле, <связывая> Храм Никунджа Радараня, Никунджа Радарани. Мой говорил, «Так или иначе, никогда не оставляйте ващнавов». Мой Гурдев говорил, «Вот «Все, что вы делаете, это не что-то обычное. Тилок ставите, Кантимал у вас есть, Харинава повторяйте. Приходите на даршан, арате». Обычные люди таким не занимаются. Когда я говорю, что это не даже на райских планетах нет такой расы, которая есть здесь. На Брамалоке нет такой катхи, Вридавана-катхи. На Кайлаше даже этого нет. Если Шанкра хочет послушать Харикатху, он уходит с Кайлаша, в материальный мир. Брама, если хочешь послушать какой-то Харикатху, он тоже оставляет Брамалоку, приходит сюда. Даже Гаруда. Христа, Кришна, Гафа, Иосиф, Бейконда, что очень-очень удачливы, могут слушать эту Харикатху, играх Харады Кришт, Махапрабху. И вот таким образом вы все очень-очень удачливы. Вы живете здесь под руководством Шпада Премананта Прабху. Совершаете Баджан. Очень удачливы. Старайтесь. Хорошо. Старайтесь все следовать составляющим Бхакти совершать баджам <просу> и жизнь ваша увенчается успехом. <просу> Это был шпат бактиведанта Шидар Бахарадж. Я помню одно время в шпат Приманда Прабонжу в Даме. Он там отмечал да, день явления Гурудева очень хорошо. И они, видимо, раньше тоже в Анададхаме там устраивали, видимо, я сопутствовал Гурудева, и там для него устраивали колесницу, и мы там с преданным совершали киртан, и обх... совершали парикраму. Или это Махарадж говорит про ту программу, которая будет в Анандадхаме. 29, -го 29 -го будет день явления Шилт, Викра Махараджа. И 30-го там будет ну, прославление Шила Гуру Дева, и там просад будет. Тут тоже у вас, конечно, хороший просад. Шпадправана Прабу сам для вас готовит. Ну вот так что живите тут и совершайте баджан. Рама Рама Хари Хари, Хари Кришна Хари Кришна, Кришна Кришна Хари Хари, Хари Рама Хари Рама, Рама Рама. Да, в общем, получается, Махарадша он пригласил, он пришел зачем, собственно, сегодня? Чтобы пригласить всех преданных на празднование в Ясапуже, Шила Гурудева, которое он устраивает в Анандатхавинг. Там пространство позволяет. Вот будет Санкиртана, Нагора Санкиртана, потом 30 числа будет Киртан и Прасад. Kamrakai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, Raj go, bind девятсот девяносто девятый тринадцатый тридцать третий руб седят प्रण नी मान की जाए ला प्रश्ण ृष्ण पा सु केदा स्मानी माण अ लावा प्रदृष्ण ष पक्ति प्रगन के स स्मानी मा की जा ति धान सर्दिस् प्रपाद की जाए सबरी करपाद की जा सबपरी करगाौ होरी की जाए प्रराधाण Редактор